Алло ребята, сегодня план просто, добро пожаловать в обзор варкапа, сегодня с вами Вуди и Дональд, и у нас очень отскульная карта, но к сожалению у нас мало демок, потому что вы все нубы, везде нубы, дураки, блять, просто олдскульная карта, ничего не страшного, но Вуди вам покажет. Давай, Ну, в общем-то, появляемся мы тут, на старте Тут у нас большая платформа, по которой можно сделать приджамп А приджамп это уже не очень хорошо, в принципе, потому что приджампы для нубов И впереди пады, которые, естественно, олдскульные И все они перелетаются, и все в этом роде Давайте пропрыгаем пада сложная но тут сразу понятно что желательно долетать с, до сюда без этой рампы есть у нас граната давайте ее возьмем и это не двери это у нас телепорт который обратно нас не опускает у нас есть ракета у нас есть много здоровья много брони забираемся наверх здесь нам дают плазму Которая нам, наверное, не очень нужна, потому что у нас до сих пор есть ракета. Здесь мы можем, судя по всему, облететь. А если повезет, может быть, даже можно как-то заскимить это все, но это вряд ли. Так, там наверху у нас патроны лежат. И нам надо наверх. Как-то зеркальная. Здесь лежит battle Suit. здесь мега еще аптечка непонятно зачем и все и финиш и здесь у нас работает зеркало с отображением вот там дональд бег а тут у нас не работает тут ну может так и задумано и значок хейста на финиш и доллар сейчас покажет, как надо эту карту играть, как настоящие мужчины ее играют. Вот это очень несложная карта, просто не, стрейфпады сначала. Мы, нам, не, нам не надо граната. Просто идем. А, Телепоттер. Взям... Блять. Я взял Би -би ракету. Угу. И всю эту хуйню. И здесь можно... Клип использовать. Здесь клип и можно с этой клип с этим клипом сделать double jump. Вот, поэтому не надо граната, потому что просто можем делать double jump и с ракетами э, сюда идти. Mm -hmm. Вот. Эм, скорость, которая эм, ну которую я взял здесь можно um, использовать здесь тоже не надо потирал потирать mm -hmm. просто um, идем до батлсюта um, эти патроны не надо потому что если я um, правильно играю карту um, у меня достаточно ракета ракеты есть mm -hmm. вот здесь просто сделаем ракета рокет джамп здесь и здесь и потом um, кон конец немного хуйня потому что uh, блять, этой стены очень сложные очень сложные um, для ракеты потому что um, нужно идти быстро но тоже нужно стрелять um, at the right times в нужное время. If you go to, uh, если ты слишком быстро идешь, может быть, что ты... Um, you can't shoot at the walls because you're, you move past them. Спейсинг, короче, тут очень странный спейсинг И я помню <смех> эту карту, если что, я ее когда-то играл Да, тут реально очень стрёмный спейсинг Если ты слишком быстро идешь, то ты можешь просто не успевать выстреливать ракеты там, где нужно Поэтому здесь нужно очень хороший спейсинг-менеджмент должен быть Да, и вот здесь просто последний ракет Последняя ракета и вот там финиш Это все let's try пройди uh, быстро короче попробуй пройти быстро full, -full run вот это все Я но это это концерт теория нужно здесь сделать дабл uh, джамп здесь взять battle suit. Uh. беля вот поехали посмотрим димки <laughs> поехали ну начинаем с Викутрием да я открывал uh, кутри Гикс, кузгух 31,7, play неплохой стрейк, но долго очень жмет прыжок в 3 естественно, без гранаты никак не обойтись в 3 надо в любом случае брать гранату потерял скорость на стена не используй батальсюд и очень стандартный рандем. Да, просто прошел немножко, запнулся, но в целом очень даже ничего. Бюджи, войка, mm -hmm. Перебил на секунды и три. не сразу стрелял э, гранату да идет обратно за батюсю бывает ну старт достаточно быстрый но на финише то что он обратно возвращался это конечно очень много времени потерял mm. комполомус 29 и 8 play из калининграда рус mm. очень долго ждет до гранаты Да использовал плазму немного быстрее финиш. Uh, да и, и и рампу кстати говоря да вы q3 надо сходить, скорее всего каким-то образом проходить по верху либо от рампы делать Роки джампы потому что по рампе вы в экутри не можете прыгать как в цпм и будете постоянно запинаться поэтому очень очень интересно посмотреть как рампу прошли топ-3 игроки например а, согласен вот следующий 3 лекс из россии play на 500 перебил Сразу стрелил гранату. Это хорошо. Но потерял всю скорость на стену. Тут конца было странное, и Я ну, потерял всю скорость на стену, но... Other than that. Хороший ран, классный. Да, в целом, ну, как сказать-то. А, без, без особых файлов, типа, а. ничего такого, ну, сильных ошибок нету, так что, да, ран в целом хороший. Это Вовка, насколько мы уже знаем, 28-9, play. Хорошо залетел, но остановился использовал плазму, и конец обычный. Ну да, ничего не пока что ничего особенного да. <coughs> следующий декус перебил на почти 4 секунды секунд да, плей uh, очень долго ждет ну не остановишься Да, взял battle suit но у рампу медленно проходил да, он смог бы использовать ракеты больше. Ну и финиш пока что тоже без без особенности. Да. Керф из Чайны из Китая 241 плей. Да, да, да, да, да, да, да. Хороший стрейф. две ракеты под конец осталось как раз на финиш Да. неплохо вот и следующий мразоров из россии на 14 Угу, пой очень хороший конец да рампа очень классно прошел качественно качественно топ-3 поздравляем барсика из украины но я что-то не помню кто это это какой-то фейк 19 9 play на 2 секунды на 3 перебил сразу взял гранату да не зацепил рампу очень хорошая скорость в тем поздравляем тебя поздравляем блядь. <laughs> да ну очень очень очень хорошо прошел нормально bridge Чи -а из Швейцарии Play. на 200 всего перебил не, не очень не, не намного быстрее очень хорошая скорость там чего а, чего какой скин я еще это, я, я опять это смотрю. Да, да, давай еще раз. Мне кажется, там стрелочки тебя толкают, как джампад. Я не понимаю. Будет чё это за хуйня? Так, да, еще раз посмотрю. Что за хуйня? Брич, а ты что делаешь? Гений какой. Новые механики он нашел. Ну, это похоже на Ским, просто без прыжка. И без стрелять и knockback или что за хуйня. Да, но это похоже на ским, что он просто приземлился на стрелочку и заскимил этот угол. Но, но, но, но, ским, I have to say this in English. Ским is triggered by landing. It's not triggered by jumping. А, ну вот, как я и сказал, да, что стрелочка тебя толкает, типа сама на ским этот то есть это очень даже предусмотрено для vq3 то есть маппер подумал о vq3 mm. вот маппер гений и бридж гений тоже да хотя может быть бридж не гений а просто открыл карту в радианте и посмотрел <laughs>, триггеры <laughs> и увидел что, что типа, какая-то хуйня на кнопке <laughs> дай-ка проверю да, но в Ру. любом случае это, это приз за оригинальность пока что. Если мы mm -hmm. этого не увидим нигде, то Брич получает приз за оригинальность, потому что это действительно э, уважение, так сказать. Ну и первое Ой. место, да? Прокипоп? Да. Наш шува. Ты... Да. Плей. 18.8, вышел из 19. Быстро, быстро? Но, но недостаточно. Да, но не прекрасно. Ну, про Ки-поп, старайся лучше, в общем-то. Что мы можем сказать? Демка хорошая, чистенькая, но на Battle надо было сразу с Battle сюта делать джамп сохраняя, стараться, стараться сохранять скорости, делать руки джамп не с самого Battle сюта где прямая, а уже с рампы, и тогда у тебя был бы там намного лучше все еще мы поздравляем топ-3 да топ-3 молодцы молодцы молодцы, молодцы ребята угу. да кузлях 24-7 play стреляет какой мистерию тоже через гранату кажется как вы 3 да как он играет ну хороший выкутический ран. flex <laughs> да если бы была награда за экутрический ран а кстати такую награду можно ввести то мы бы ее отдали Кутрилексу, безусловно. Следующая. Вайленс. На секунду перебил. Плей. Очень долго ходил с гранатой. Очень да. много времени потерял. Плазму использует за хуйня, блять, чё это? А что, так можно было, да? <laughs> Кстати говоря, с плазмой, возможно, будет быстрее. Но это не точно. Ну, может быть, проще по спейсингу, легче со спейсингом будет с плазмой. Но не быстрее, но легче. Итак, вот. ки кипиш, 19.7, да. плей, из Челябинск. это ну, в целом это ähm, better, <laughs> хороший. <свист> это лучше но рот был очень долгим и я не знаю почему это это был надо да как-то очень много лишних движений и в общем-то кипиш э, может лучше мы все знаем что кипиш может лучше не это прекрасно что ты? о чем ты не, ракеты хорошие, но роут вообще О, же. Это, это прекрасный ран. самый лучший. Ну все тогда его топ 1 делаем, Доддерт. Окей, вот Сергикус. Плей на 700 перевел 19:0. Тоже долго с гранатой что-то возился. Надо ее стрелять сразу. Но ракеты классные. Да, думаю. ракеты хорошие. Ну в, в конце немного потерял скорости, видимо за немного занервничал, либо как-то так мышку мотнул. Но это просто плохой спейсинг. Может быть. Ему надо потерял скорости, потому что его спейсинг было был плохой. Ну, можно было отстрелиться не прямо от стены, как на скорость, а просто на поворот отстрелиться. Тогда было бы чуть быстрее, скорости было бы больше. Но это уже такие мелочи технические. 18.7 на час. play. Гранату отстрелил сразу. Ну, это просто обычный ран. Ничего да. не страшного. Да, просто сделал просто хор хороший ран с хорошими ракетами. Но пока что, опять же, никаких таких особенностей нету. Вот следующий точка из России. Ой, на, сек... на секунду перебил. Почти дабл джамп сделал. Да, он пытался хороший рад сделал. Плохо. Ну, нормально, да. 17,7 балканоид. плей. выкрутился да. Да. Э -э фиоп 17-0 play интересный старт <вы> <пы> почти на потолок э хит да, чуть не врезался там. Но сделал дэбл-джам на Battlesuit, и это дало ему очень много скорости, очень много плюса. Да. Вот следующий, Хухала, Импекс из России. Давай. Play. молодец это обычный ран, ну это было чисто по-моему mm -hmm. ну еще может можно 3 секунду ну конечно можно так барсик из украины 15 7 на секунду целую плей. играет про и попа. Опа! Как Опа. он скажет? Как он говорит? Рек, изи похож но не спорю, не спорю. Это было давно ну в про... в целом про... хороший да и единственное он потерял много на том что не взял battle suit а нужно спейсинг подравнивать под battle suit потому что потом ты очень зависишь от Меги и у, вот у ху халы как раз таки очень хороший финиш получился а... как и поп угу. четвертое место. Ой. 4 перебил давай хороший стрейф Бе а, без гранатов да не стреляет а, от стены для батлсюта. ну старт был очень хорошим по моему но конец был немного слов, потому что он не взял батисюд да в конце пришлось с финишировать из-за этого медленно вышло третье место хейс 14-7 поздравляем тебя хейс с третьим местом плей маленький приран с гранатой Очень хорошая скорость. Молодец. Ракеты были классными. По-моему, классными. Да, но от граната, мне кажется, его очень замедлило, потому что граната взрывается 2,5 секунды. Или 2,7, если быть точным, по-моему. Честно говоря, if we hadn't used его ран был 30 6-7 очень хорошая. Э, хорошо, по-моему, но без гранаты тогда кстати, там а. скорости меньше. Нет? Ну да, да, это правда. Ну, И блядь, так... хер, хороший чувак. Это это все, что я хочу сказать. Окей, ладно. 2 пус. Поздравляем тебя, да. Твой. Пуз красава очень хороший стрейф. Ну это чисто, да, это чисто, но где еще секунда, тональд Какого, какого рассмотрим, хуя? Рассмотрим посмотрим давай, поздравляем тебя Дональд с первого места. спасибо плей так, huge pre -jump. на ракетах больше скорости и в конце больше скорости это все это все. Просто надо больше скорости пус, понимаешь? И сразу плюс секунда. Видишь, как оно бывает. План очень просто. Да. Ну и давайте посмотрим общую таблицу. Ой. Не ту. Не ту. Вот. Так, да, вот все, так, сорян. <смех> Кипиш получает минус 7, в общем-то, потому что старался не очень хорошо, а у кипиша обычно тайм где-то вот, вот, вот в топ-10, а тут он совсем как-то плохо отыграл. А, про занимает первое место в q 3 с чем это, это еще больше респект, по-моему, потому что... Обычно поп играл ЦП, но вот он недавно начал, по-моему, на каждый варкап почти посылать еще и К3 демку. И, видимо, поп хочет стать Энтером на следующем ТФВЦ. Ну и Дональд, безусловный победитель. Дональд, кстати говоря, в рейтинге уже топ-2, так что давайте старайтесь лучше. Мне-то карабкаться туда очень долго в этот топ-10, потому что я не играю в варкапы. А вот, допустим, Пуз. Может поднапрячься и не пустить Дональда в чемпионы варкапа. Варкап, варкапный чемпион, как сказал Дональд. Так что я думаю, что надо предложить Носфу добавить награду варкапный чемпион. И ее выдавать по окончанию сезона. Ну на этом в общем-то все. Спасибо еще раз всем спонсорам. Благодаря вам. Дональд к нам присоединился и вещает нам на русском, иногда на английском, но я думаю, что в этом проблемы нету. Вот. Вот. Да. Это все. да? Всем спасибо, всем добрый день. Да, всем пока. Пока.